Медленно вот так, да да да да да Сюда сюда, не спеши, не спеши не спеши. Кость, не-не Стоп, стоп, стоп, Костян, Костян Кость. Костя Он у тебя работает, ты не переживай Костя. Костя вот сюда Кость Вот сюда колеса Левое колесо вот сюда Костян Заводи вот левый сюда. Все, все, все. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Ось, не рой, не рой, не рой, не рой. Приподними его. во, во. во. Все, все, все, Костян. О. Асян, с овечком до да хуя сам все делай. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ах, он это сделал! Молодец, кошел! Молодцом! О, блядь, хуя тут! Татьяна, не тралки, прогазуйте, воду выплесни. Кость! День, Кость! Конь! Кось! Костя, просто